Choo-choo. <laughs> Привет, друзья! Вы на канале онлайн Мотосалона Мототек. Сезон дорожных покатух окончательно закончился, к сожалению, но эндура и квадроциклы никто не отменял. Встречайте, Ленха М150. Начнем наше видео уже традиционно, а именно порассуждаем, для кого и для чего этот квадроцикл, и потом, конечно же, тех часть. А следом тест-драйв. М150 это прогулочный квадроцикл с приводом на заднюю ось. Подойдет как для взрослых людей ездить на природу, рыбалку, за грибами, еще куда-то. И также будет актуален для подростков. Линхай по качеству лидер среди молокубатурных прогулочных квадроциклов в Украине. Это касается всей линейки бренда Linhai. Может показаться, что 150 кубов это мало. Так ли это проверим на тест-драйве, а сейчас двигаемся дальше и осмотрим внешность квадроцикла. Linhai M150 выполнен в современном утилитарном стиле. Он уже не похож на ямаху Гризли, как все ее предшественники. Видим более агрессивные, насколько это возможно в утилитарном кузове формы. Минимум окрашенных панелей. Основная облицовка черного цвета из ударопрочного пластика. Колесные диски штампованы, они а не модные легкосплавные. И я объясню, почему так. Этот квадроцикл построен с упором на надежность. В теории, чтобы квадроцикл хорошо продавался, на него необходимо поставить легкосплавные диски, защиту рук, спинку, все, окрашенную облицовку и прочие красивости. Но если включить это все в комплектацию этого квадроцикла и качество оставить на высоком уровне, то ценник будет в районе 2500 долларов. Ну, за прогулочный квадроцикл в нашей стране не захотят отдавать такие деньги. Вот и получилась модель простая, но качественная. И ценник у нее в районе 1800 североамериканских гривен. Именно поэтому Линхай самый популярный квадроцикл среди прокатов. Отступили от техники. Ну и раз уже это произошло, предлагаю небольшой розыгрыш. Пиши коммент этому видео и получи вот такой подогрев рук. Зима все-таки лишним не будет, условия три. Подписка, коммент и открытый список твоих подписок. Разыграем подогрев, когда будет 5000 просмотров на этом видео. Также не забывайте про розыгрыш трех шлемов в этом видосе. Ну что, возвращаемся к квадроциклу. Мы видим LENHIM 150, полноценный двухместный квадрик с широким сиденьем. Органы управления стандартные. На замке зажигания первое положение это зажигание включено, второе это включить освещение. На левом пульте мы видим дальний ближний свет, кнопка запуска, повороты и сигнал. Правый пульт отсутствует, просто курок газа. Приборная панель LCD, на нее выводятся обороты, скорость, пройденный путь, также есть указатель уровня топлива, что редкость для этого класса техники. Внешность закончили, переходим к мотору. Практически во всех квадроциклах до 200 кубов установлен по сути скутерный мотор. Но со своими изменениями и Линхай не исключение. Объем двигателя 150 кубов, выдает 11 сил мощности, питается от карбюратора, принудительно охлаждается воздухом и также есть масляный радиатор. Сблокирован с бесступенчатым вариатором, мощность на передается через 520-ю цепь. Важный момент, двигатель к раме крепится через саленблоки, а не напрямую, как в большинстве одноклассников. Это решение, казалось бы, элементарное, убирает вибрацию практически полностью. С мотором закончили, на очереди ходовая. И тут, так же, как и в случае с двигателем, много не поговоришь, все просто. Сзади маятниковая подвеска с одним амортизатором, регулируемым по преднатягу. Тормоз дисковый с армированной магистралию. Покрышки 10 дюймовые в размере 22 на 10 Передняя подвеска проще некуда. Одинообразный рычаг, на котором закреплен поворотный кулак. И гидравлический амортизатор с регулировкой по преднатягу. Тормоза барабанные с механическим приводом. Покрышки размером 21 на 7 так же как и задние 10 дюймовые. Короче, ясно, что от девиз этого квадроцикла Простота залог надежности, но не повлияла ли эта самая простота на его внедорожные качества. Это сейчас мы и проверим. Поехали. Видим, что Ленхай М150 очень резвый и проходимый для заднеприводного 150 кубового квадроцикла. А исходя из опыта продаж, на протяжении 5 лет и крайне живучий. Ставь палец вверх, не забудь подписаться на канал. Пока!